Привет, люди! Я Лиза Бондарь, и это мой самый первый влог. Сегодня я хотела бы поговорить о таких соцсетях, как Instagram и Сейчас, конечно, все такие Ой, нет, меня нет, там-то, там-то. Но на самом деле мы привыкли только яркие картинки, увлекательные киды. Лец есть и зачем записи человек сидит под экраном компьютера, ноутбука или планшета. Мы не знаем. Единственное, что жаль, это то, что живое общение мы заменили соцсетями. Инстаграмом, Твиттером, ВКонтакте. Я, конечно, не отрицаю то, что тоже там сижу. Но и живое общение превыше всего. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, не забывайте кинетировать.